кредитная карта возможностей банка ВТБ24 что вы не прочитаете в рекламе этой карты, что вам могут и не сказать в отделении банка при ее выдаче сотрудник банка, ну как было в моем случае. Цель этого ролика не очернить банк ВТБ, для кого-то возможно сэкономить время и деньги и чтобы вы правильно задали нужные вопросы и проконтролировали то, что я, к сожалению, проконтролировал достаточно поздно. Итак, Yeah. <sighs> Правдивая история пользования кредитной картой банка ВТБ. Я давно пользуюсь услугами ВТБ, я был и привилегией в этом банке, поэтому мне регулярно банк названивает с предложениями, но видимо, чтобы я что-то очень важное и полезное для себя не пропустил. Естественно, мне позвонили с предложением о карте Возможности. Причем, человек, который мне звонил, давил на то, что карта бесплатная, то, что кэшбэк 10 или 15 процентов тогда даже говорили, и то, что можно снимать наличные до 50 тысяч рублей без комиссии. Вот снятие наличных для меня это очень важный момент, потому что я последнее время все-таки перехожу исключительно на анал и был мягко говоря удивлен, что можно снимать наличные и как бы не получить никаких процентных начислений со стороны банка. Потому что в большинстве случаев вам сразу закрывает льготный период и пошли проценты. Но разговор по телефону это разговор по телефону. За картой я пришел в отделение банка и в поговорил с человеком, прежде чем брать карту в глаза в глаза. Поинтересовался, реально ли эта карта бесплатная, что точно за нее не надо будет платить. Мне порадовали ответом «Да, карта полностью бесплатная». Я задал вопрос о снятии наличных, потому что сказал, что вот как прямо мне карту дадите, я пойду сниму нал. Приведет ли это к тому, что у меня закончится льготный период? человек, вот честно глядя мне в глаза, сказал следующее, что если вы будете ограничиваться до 50 тысяч рублей и будете вовремя платить минимальный платеж, а вот попользоваться на халявой картой 100 дней, но вот в моем случае, когда я получал, было еще 100 дней, не получится. То есть в любом случае вам придется вносить какие-то минимальные платежи, сумма которых будет приходить вам смс-кой первого числа. Но если вы платите... Минимальный платеж, если вы снимаете до 50 тысяч рублей, то, пожалуйста, пользуйтесь картой без всяких санкций со стороны банка. Вот что я понял из этого разговора. Что получилось на самом деле? Вот 1 числа, 1 декабря, мне пришла смс, что внесите, пожалуйста, минимальный платеж. Сумма какая-то была, там, 2 кажется, что-то тысячи. Я пошел сразу вот через банкомат, положил на карту 8 тысяч рублей. Через пару дней, кажется, буквально вчера, я зашел в личный кабинет, потому что банкам я верю, в кавычках, да, и решил посмотреть, что там у меня с моим льготным периодом. И увидел вот такую интересную сумму – оплата процентов по кредитной карте. Получается, что у меня нет никакого льготного периода, то есть никаких ни 100, ни даже 200 вот сейчас этих дней, их нет. Пробившись все-таки техподдержку, обойдя и голосового робота, я понял, что… По карте вы не платите комиссию именно за само снятие, то есть с вас ничего не берет. Но как только вы сняли деньги в банкомате, либо вы перевели деньги кому-то на другую карту, все, банк сразу начинает вам начислять проценты. Причем проценты начисляются не с той суммы, которую вы сняли, а со всего остатка. Сегодня уже более спокойно я разговаривал с техподдержкой, записи будут представлены в конце кто хочет послушайте ну в общем это нормальная ситуация хотя прежде чем идти в банк я даже искал карту где можно снимать наличные вот по этому запросу в яндексе я попадал на банк мтс они там позиционировали что у них ну тиньков естественно да но при разговоре с техподдержкой мне сразу говорили что извините как бы ну льготного периода не будет. Значит, единственная карта, с моей точки зрения, максимально честная, это кредитная карта Альфа-банка. Вот с этой карты вы, правда, можете снимать наличку, вот вы не обязаны платить банку в течение 100 дней никаких минимальных платежей, и если вы сняли наличку, ничего вам начисляться не будет, никакие комиссии за само снятие, никакие проценты, реально честная карта. ВТБ со снятием наличных, ну, мягко говоря, хрень полная и разговаривать с техподдержкой бесполезно. То есть, видимо, какая-то стандартная песня для того, чтобы, ну, с моей точки зрения, вводить людей в заблуждение. Вот, поэтому по наличным, надеюсь, понятно. Теперь кэшбэк, вот смотрите, по кэшбэку, даже сегодня вот в разговоре еще одна новость. Первое, с чем вы столкнетесь, что эта опция, она платная. То есть карта сама как бы бесплатная, но если вы хотите использовать ее вот так, как вот здесь вот написано, с кэшбэком 10%, то вам придется оплатить опцию подключения кэшбэка. Если я не ошибаюсь, стоит она 590 рублей. Теперь обратите внимание, кэшбэк на все покупки. Ну да, может быть хорошая игра слов. Что не входит во все покупки? Значит, Во все покупки не входит оплата сотовой связи и оплата коммунальных платежей. Но это значит не покупки. Опять же, если вы надеетесь, что вам будут возвращать кэшбэк с этих плат, то обломитесь. Но! Самое интересное, вот посмотрите, ни в одной истории операции, даже вот в проведенных уже историях, где тут у меня замечательный, вот видите, я снимал наличку, 1000 рублей снял, то есть ни в одной истории операции нет вот этого кэшбэка. Хотя сотрудник банка мне сказал, что вот блин, даже вот проехался ты на, на маршрутке, вот у тебя будет здесь вот кэшбэк, тебя вернут эти 10%. На некоторые вещи, вот покажу вам сейчас смс от э, магнита, предлагают вернуть даже 20%. Опять же, после звонка в техподдержку с вопросом, блин, а где кэшбэк, почему я его, я его тут не вижу, никаких разумительных ответов не получил. Сказали, что идите там, регистрируйтесь на отдельном приложении мультибонусы, потом эти бонусы в рублях переводите себе на карту. Причем вы не можете получить кэшбэка больше, чем на 2500 рублей. То есть, если вы считаете, что вы будете много тратить, и вам ВТБ вернет весь ваш потраченный кэшбэк, то нифига, вот сегодня прям техподдержка мне четко сказала. Начислены будут в конце месяца, в конце декабря за ноябрь, но не больше, чем 2500 рублей. Вот такая, мягко говоря, классная, интересная карта. Конечно, вот ВТБ я, ну, все больше и больше разочаровываюсь, если честно сказать, хотя давно им пользуюсь, потому что, ну, постоянно у них какие-то, блин, извините за мой французский, глюки с их мобильным приложением, с их личным кабинетом, потому что, ну, постоянно что-то, вот, блин, происходит, ну, вот, типа вот такое, понимаете, ошибки серверов, блин, приходишь в отделение банка, пока посидишь, столько понаслушаешься разговоров клиентов, сколько они интересного рассказывают э, сотрудникам банка, думаешь, блин, да как же это вообще может быть. Поэтому, коллеги, вот все, что здесь написано, пожалуйста, внимательно ко всему этому относитесь, контролируйте, возвращают ли вам кэшбэк, знайте, что это опция платная, да, и, конечно, не снимайте и не переводите деньги с этой карты, потому что сразу вам будут прилетать вот такие вот процентники, вот посмотрите. Смотрите, 736 рублей, это меньше, чем за две недели пользования картой, и потратила она там где-то в районе 40 с чем-то тысяч рублей. Если бы такие проценты банк бы платил бы по вкладам, ну, наверное, было бы хорошо. Тем, кто правда хочет снимать наличные и пользоваться реально честной картой, все-таки предлагаю подумать о карте Альфа-банка она у меня есть. Какие минусы? Все-таки у них не такие большие кредитные лимиты. Оформляется она достаточно быстро. Я оформлял ее с прям, сайта. Когда я оформлял максимальный лимит был 25 тысяч, но что вам привезут, это уже второй вопрос. То есть мне привезли карту с кредитным лимитом 10 тысяч рублей. И эта карта с платным обслуживанием за год и вы заплатите где-то полторы тысячи рублей. но ну, возможно, для людей, которые которые уже являются клиентами Альфа-банка, возможно, какие-то другие суммы на оплату. Но карта, правда, честная, техподдержку дозвониться достаточно просто и какие-то там более доброжелательные, адекватные люди. Но мне так лично показалось. На этом все. Если вы знаете еще какие-то карты, с которых можно снимать наличные и не получать санкции со стороны банков, Пожалуйста, напишите в комментарии, буду вам за это признатель. Всем спасибо, всех благодарю, оставайтесь здоровыми.